Добрый день! Я рада вас приветствовать на нашем марафоне. И прежде чем мы начнем, поставьте, пожалуйста, плюс в наш общий чат, если все хорошо со связями Если есть проблемы со звуком, либо с видео, поставьте, пожалуйста, минус. Жду ваших ответов в наш общий чат. Спасибо большое за ответы. Итак, мы начинаем. Меня зовут Романова Юлия. Я рада вас приветствовать на нашем антикризисном марафоне для предпринимателей. Сегодня у нас уже стартует пятый тренинг. Вы в числе участников. Очень рада вас видеть. Несколько слов о том, как будет проходить наш марафон. Наш марафон рассчитан на 4 недели. Мы с вами будем за это время встречаться дважды в неделю из числа векторов, которые будут рассказывать определенный материал. Буду не только я, будут наши представители, будут представители также и других организаций, все специалисты в своей сфере. Пожалуйста, я прошу вас активно участвовать в марафоне. Задавайте все интересующие вас вопросы. В ходе нашего тренинга онлайн вы можете задавать их в чат. Чат находится у нас справа. Если у вас... Появляется вопрос уже после нашего тренинга, например, поучаствовали в занятии, потом для себя проанализировали информацию, у вас возникли какие-либо вопросы. Вы эти вопросы тоже можете задавать, пожалуйста, для этого используйте наш чат WhatsApp. Вчера мы активно переписывались в чате, уже предварительное знакомство состоялось, я очень рада. Я расскажу тоже немного о себе. Как я уже сказала, зовут меня Романова Юлия. Я директор Академии продаж электронной площадки ОТСИ. В закупках я начиная с 2011 года. Начинала я с федеральной электронной площадки от Стендер. Там я работала достаточно длительное время. Работала в региональном филиале. Потом я работала уже в Москве в головной организации. И был у меня интерес поработать именно со стороны участника ДАКУК. Ради этого я ушла в определенное время, покинула свою, ту, на тот момент нынешнюю работу, ушла из РТС-тендер и стала работать со стороны поставщика. Занималась я тендерами, у нас не было тендерного отдела, весь тендерный отдел был в моем лице. Компания занималась и занимается по сегодняшний день, успешно ведет свой бизнес. В сфере работы, в сфере строительства бассейного фонтанного оборудования работает по всей России. И в связи с этим также поставляет различные сопутствующие товары, и в том числе химии для бассейна. И потом уже у меня был интерес снова вернуться на электронную площадку, потому что произошли различные изменения, и, собственно, вот я сейчас работаю в Академии продаж электронной площадки OTC курирую и 223 федеральный закон, потому что сама площадка она работает рамках 223 федерального закона. И в том числе я активно развиваюсь по 44 федеральному закону. Есть у меня участники закупок, с которыми мы занимаемся непосредственно участием в тендерах, участием, заключением контракта по результату процедуры и, собственно, исполнением контракта. Поэтому Сфера эта мне очень интересна, я постоянно тоже для себя открываю что-то новое, совершенствую, так сказать, не стою на месте. Есть у меня свой Инстаграм, в Инстаграме вы тоже можете задавать мне вопросы уже, и после нашего марафона я всегда охотно общаюсь с участниками, отвечаю на все поступившие вопросы, и сейчас в Инстаграм я отправлю в наш чат. Пожалуйста, кому интересно, можете подписываться. Итак, мы с вами будем встречаться на протяжении четырех недель. У нас будут занятия по вторникам и четвергам. В рамках одной недели мы с вами будем делать упор и на теорию, то есть на изменения законодательства, на нововведение в части участия в закупках именно со стороны поставщика. И в том числе у нас будут практические занятия, где все полученные знания можно будет применить на практике. Например, сегодня у нас с вами будет вводный урок. Среди нас есть те участники, которые уже давно активно участвуют в тендерах и есть и новички. И, пожалуйста, я прошу вас, поставьте плюс, если у вас опыт участия в закупках более одного года. Если у вас опыт участия в закупках менее одного года, поставьте, пожалуйста, минус наш общий чат. Для того, чтобы понимать нашу аудиторию, потому что вчера мы с вами пообщались и по результату нашей также переписки, я уточнила, что среди нас есть и те, и другие, у кого есть опыт, у кого пока опыта еще не так много, кто желает учиться. Ну вот сейчас вижу, что у нас в эфире в основном опытные участники. Наш марафон будет интересен и для тех, у кого пока еще нет большого опыта участия в закупках, и для тех поставщиков, у которых есть уже определенный опыт участия, есть определенные вопросы, как раз вы сможете задать эти вопросы. И, соответственно, здесь еще один очень важный нюанс у нас предусмотрен в рамках наших тренингов. После определенных занятий будут даваться домашние задания. Вот, например, на этой неделе, сегодня после занятия задания не будет, а в четверг лектор вам даст задание. И нужно будет обязательно это задание Выполнить, в противном случае, будет исключение из марафона. И прошу я вас активно выполнять домашние задания, выполнять их вовремя, ввиду того, что задания будут постоянно даваться новые, и, соответственно, если не выполнено одно задание, то будет все расти как снежный ком. У нас предусмотрен приятный приз для участника, для победителя нашего марафона. Это тот участник, который выполнит все задания нашего антикризисного марафона, поучаствует в наших тренингах и, соответственно, будет активно тоже участвовать в нашем чате. Поэтому, пожалуйста, участвуйте, пожалуйста, задавайте вопросы, все то, что вам непонятно, спрашивайте. Ну а пристанция – это участие, бесплатное участие в углубленном курсе для участников покупок под 223 федеральному закону. Итак, мы с вами начинаем, мы с вами переходим к нашим базовым, так сказать, китам, на которых все держится, это виды закупок. Виды закупок, с которыми мы с вами работаем в повседневной жизни, это 44-й, это 223-й федеральный закон, это коммерческие тендеры. Есть у нас также отраслевые закупки, например, 615-е постановление, это капитальный ремонт, строительство жилых многоквартирных домов. И это имущественные закупки. И вот, кстати, по имущественным закупкам рекомендую особое внимание обратить. Если вы раньше пока еще не участвовали в таких процедурах, потому что весьма интересные есть тендеры на эту тему. Для кого это актуально, а сейчас самое время заниматься имущественными торгами, потому что здесь тоже в этой сфере определенные изменения произошли. И мы с вами основной акцент в рамках нашего марафона сделаем на 44 и 223 федеральный закон. Ввиду того, что это те э, типы закупок, с которыми мы с вами работаем чаще всего. Это те э, виды процедур, которые претерпевают определенные изменения, законодательство постоянно меняется, и, соответственно, у участников возникает вопрос, как работать по новым правилам в том числе. Коммерческие э, закупки тоже будут нам интересны в рамках нашего марафона, потому что на сегодняшний день они набирают все больше оборотов, все большее количество покупателей, то есть заказчиков, приходит в эту сферу. И, конечно же, специалисты электронных площадок, они тоже активно работают в этом направлении, потому что а, такие процедуры а, площадкам интересно, чтобы проводились именно в электронной форме. Ну и ввиду этого происходит увеличение количества коммерческих закупок. И здесь тоже есть свои определенные нюансы, о которых мы с вами будем говорить. Итак, мы сейчас с вами базовую основную информацию рассмотрим. Она будет интересна прежде всего тем, у кого небольшой опыт. А далее уже во второй части нашего тренинга мы перейдем а, к тому материалу, который интересен а, тем участникам, у которых есть опыт. Так, ну продолжительность нашего а, тренинга где-то примерно около часа. Я думаю, что мы с вами уложимся плюс минут 10 минут. Итак, единая информационная система – это тот портал, где мы с вами работаем. В том числе здесь у нас есть свой личный кабинет, хотя по большей части мы работаем в открытой части сайта. И для того, чтобы работать в целом с закупками, первый шаг – это регистрация в единой информационной системы. Потом у нас появляется доступ к восьми федеральным электронным площадкам, Ну, об этом мы сейчас с вами тоже будем говорить. И что самое важное, когда мы регистрируемся здесь, важно не забывать про работу, про обновление точнее данных в нашем личном кабинете. Зачастую с чем сталкиваются участники закупок: документы потеряли свою актуальность и забыли обновить единой информационной системе. Пришла заявка заказчику, заказчик увидел неактуальные документы. Важно учитывать, что те документы, которые мы прикладываем при регистрации в единой информационной системе, они впоследствии уходят заказчику. Если это процедура, которая состоит из одного этапа, с заявкой в одной части, когда мы участвуем, то в этом случае сразу же все документы приходят, в том числе единая информационная система направляет документы из личного кабинета участника. Какие-то документы. Это прежде всего решение о одобрении сделки, это устав организации. Решение об одобрении сделки, пожалуй, на сегодняшний день вызывает наибольшее количество вопросов, как правильно его подготовить, когда его нужно обновлять, нужно ли его вообще обновлять в своем личном кабинете. Ответ следующий. Когда мы регистрируемся в единой информационной системе, у участника закупок, который представляет юридическое лицо, для него есть определенные Пакет документов, и в этот пакет документов входит решение об одобрении сделки. Для индивидуального предпринимателя решение об одобрении сделки не требуется. Решение об одобрении сделки это такой документ, где мы фактически одобряем максимально возможную сумму сделки, которая заключается, потенциально, так сказать, мы ее заключаем по результату проведения закупки. И соответственно в этом решении об одобрении сделки. Важно указать э, дату принятия такого решения по регламенту, по требованиям электронного документа оборота, в том числе нужно указывать обязательно дату документа. И основная ошибка, с которой сталкиваются поставщики, это не указание срока действия этого решения. И вот здесь, уважаемые опытные участники закупок, я тоже рекомендую вам в сыночном кабинете проверить, проверить информацию, если у вас срок действие этого решения, прописан ли он, то есть до какого срока действует решение о подобрении сделки. Ввиду того, что в решении о подобрении сделки, если срок не указан, то по умолчанию, по требованиям законодательства действует оно всего лишь год с момента его принятия. И вот, к сожалению, на этом очень многие участники, так сказать, попадают в неловкую ситуацию, ну, попросту говоря, их заявки отклоняют, и, соответственно, они уже не могут претендовать на победу. Если вы знаете срок действия вашего решения, знаете точно, что он является актуальным, ставим «плюс». Если нужно эту информацию уточнить, если вы пока не проверяли, ставим «минус». И будем с вами идти дальше. Пока расскажу про остальные документы для юридического лица. Какие еще документы требуются? Устав организации, причем мы прикрепляем с задницы страницы, начиная с обложки, заканчивая последней страницей а, с печатью нового органа. Да, а, срок действия решения вы можете прописать на 5 лет, это ваше право. Но здесь важно понимать, что если вы вот этот срок пропишете, соответственно, он будет у вас актуален в течение пяти. лет точнее, решение будет у вас актуально в течение пяти лет. Если вы не прописали срок, то всего лишь один год действует. И вот здесь тоже, с чем я столкнулась на практике. Не все заказчики знают, и, конечно, если они не знают данное требование, то они заявку по второй части пропускают. Но те заказчики, которые знают эту информацию, которые вовремя читают изменения законодательства, или те заказчики, которым важно какого-то поставщика по своим причинам отклонить, соответственно, они используют любую ладейку, поэтому будьте внимательны. Вот это вот всегда информация должна быть в вашу пользу. То есть вы знаете, соответственно, вы в актуальном виде поддерживаете документы. Далее. Вопросы ваши вижу. Мы с вами чуть позже их еще рассмотрим. Итак, с решением об одобрении мы с вами разобрались. Если нужно скинуть образец решения об одобрении сделки. Пожалуйста, напишите в наш чат в WhatsApp. После нашего мероприятия я скину решение об одобрении. Для тех участников, кто будет смотреть записи, вы тоже можете написать наш общий чат, и решение я отправлю, если, если не нужно. Соответственно, не будем останавливаться более подробно на этой информации. Остальные документы... Это, в частности, сведения по организации. Это выписка из ЕГРУ, Единый государственный реестр юридических лиц или Единый реестр индивидуальных предпринимателей. Вот эти документы, они генерируются автоматически. И когда мы регистрируемся, либо заходим в личный кабинет на сайте ИС, у нас там напротив выписки в гриб, гриб, есть возможность эти данные обновить. Ну и, соответственно, после обновления уже заказчику придут актуальные документы. Часто задают участники вопрос, даже уже опытные поставщики все равно интересуются, например, если у меня есть актуальные документы, которые нужно, например, ну, допустим, отправить в первой части заявки. Но пока во второй части заявки я не могу прикрепить актуальное решение, можно ли этот документ будет дослать на этапе рассмотрения второй части заявок. Здесь ответ однозначно нет. Ввиду того, что когда мы направляем нашу заявку на участие, в момент окончания срока подачи заявок происходит фиксация той информации, которая у нас есть в личном кабинете. И, соответственно, те документы, которые у нас на момент окончания подачи заявок, приложены в личном кабинете, именно они будут отправлены заказчику на этапе рассмотрения заявок или на этапе рассмотрения вторых частей заявок. И нести изменения, к сожалению, нельзя. Бывают такие случаи, когда участники закупок, подавая свою заявку, видя отдельный раздел в составе заявки, решения о сделки, но туда решение об одобрении сделки прикрепляем. Здесь сразу хочу отметить, что эти документы, их, которые есть у нас в единой информационной системе, в том числе решение об одобрении сделки, не обязательно дублировать. Те документы, которые есть и ИСН, не обязательно поступить к заказчику. Если вы все же прикрепили в раздел решения об одобрении сделки» документ, если он является актуальным, то, соответственно, ничего страшного в этом нет, заказчику просто придут два решения. Но я все же рекомендую по возможности не дублировать информацию, ввиду того, что на практике так бывает, что сведения указаны разные. Более того, недавно у меня на практике произошел случай, когда участника закупки отклонили, у него в решении об сделки он решил по собственному усмотрению прикрепить новое решение в составе на заявки на участие. И у него э, сумма цифрами и прописей решения была указана разной. И за это заявку в плане. Поэтому будьте внимательны, даже если вы сведения дублируете, хотя совершенно это не нужно. Важно, чтобы информация была притаянно актуальная. Итак, мы с вами Переходим к следующему слайду. Здесь я рекомендую дополнительно почитать 656-е постановление. В нем идет речь об электронных площадках, в том числе, про утверждение требований к электронным площадкам. Те электронные площадки, которые называются федеральными, они имеют интеграцию с единой информационной системой. Были они отобраны еще в 2018 году, в результате было заключено трехстороннее соглашение между Минфин России, ФАС России и электронной, каждой электронной площадкой отдельно. Восемь федеральных электронных площадок, это площадка ТЭКТОРК, это площадка ТЭС-Тендер, площадка Росельторг, Дербан тст национальная электронная площадка площадка общероссийская система торговли или по-другому заказ РФ, российский аукционный дом брак и ЭТП «Газпромбанк». На сегодняшний день вот эти площадки функционируют в таком вот виде, поговаривают о том, что будет новый отбор, и, соответственно, если доля площадки менее 5%, то, возможно, площадка перестанет функционировать с учетом требований на 44-го федерального закона. Но на сегодняшний день мы с вами работаем на вот таких вот восьми федеральных электронных площадках. Самые распространенные это Сбербанк КСТ, это РТС Тендер, это Росвитторг, ну и остальные они уже, так сказать, на втором плане. Хотя некоторые регионы, ни для кого не секрет, если там активно поработали менеджеры по продажам и среди заказчиков есть любители, соответственно, определенных площадок, то бывает так, что определенные Регион, в нем превалирующая доля той или иной электронной площадки. Нам, по сути, участникам закупок важно разбираться, понимать функционал каждой электронной площадки для того, чтобы оперативно поучаствовать в случае, если закупка размещена на той или иной площадке. Как выглядит размещение процедуры? Когда заказчик объявляет закупку, он объявляет ее в единой информационной системе по 44-му закону и выбирает при публикации закупки, закупки ту электронную площадку, где эта процедура будет проводиться. Частично действия проводятся со стороны заказчика, со стороны поставщика на электронной площадке, а другая доля действий со стороны участника, со стороны заказчика, она уже осуществляется на сайте единой информационной системы. Ну и, соответственно, мы работаем и там, и там, и поэтому нам важно понимать функционал. Вот сама не так давно работала на ЭТП «Газпромбанк», и работала в части электронного магазина. Не часто там работаю, и потребовалось время, чтобы разобраться в функционале электронного магазина. Не так просто, как казалось, найти нужную информацию, подать заявку, разместить сведения. Поэтому в связи с этим призываю вас периодически по возможности мониторить изменения интерфейса площадок и. Тогда в любой момент вы сможете буквально с открытыми глазами подать свою заявку на участие. Далее. Электронная подпись. Казалось бы, мы все знаем об электронной подписи, но не так все просто. В этой части тоже проводятся определенные изменения, и летом произошли изменения в части законодательства об электронной подписи. Был изменен 63-й федеральный закон, были внесены на него изменения. На сегодняшний день мы имеем дело с усиленным с сертификатом, который является универсальным, то есть его мы можем использовать и для работы на электронных площадках, и для работы на порталах различных. И электронная подпись это основной реквизит документа. При помощи электронной подписи мы производим вход в личный кабинет, изначально мы регистрируемся при помощи электронной подписи и совершаем юридически значимые действия на электронных площадках на сайте единой информационной системы и так далее. И вот здесь очень важно держать, так сказать, руку на пульсе и э, отслеживать изменения законодательства. Вот, например, не так давно был принят новый ГОСТ. Он сейчас выделен у нас на слайде красным цветом. Э, ГОСТ, который указан именно по этому ГОСТу, на сегодняшний день должна быть выпущена электронная подпись. Кто знает, по какому ГОСТу, э, выпущена ваша электронная подпись, ставим плюс, если вы не знаете, ставим минус. По поводу решения об сделки, да, решение об одобрении сделки я скину, скину вместе с материалами этой лекции, этого вебинара. Итак, ГОСТ электронной подписи, если знаем, ставим плюс, если не знаем, ставим минус. Да, решение будет отправлено. Я надеюсь, все есть в чате у нас в WhatsApp, решение о подобрении сделки скину в наш чат. И туда же мы запасы Итак, на всякий случай, вижу, что есть участники, которые не знают, как проверить. Чтобы узнать, на каком госте выпущена ваша электронная подпись, нужно открыть файл самого сертификата, перейти на вкладку «Состав». Здесь выбираем алгоритм подписи, special алгоритм подписи. Здесь же указывается ГОСТ, который использует э, ваш сертификат. И вот указан старый стандарт, либо новый стандарт. Обязательно э, учитываем, чтобы по новому стандарту была выпущена ваша электронная подпись. В противном случае, э, либо площадка может не пустить личный кабинет, либо э, на этапе уже рассмотрения заявок заказчику тоже доступна эта информация, и он может проверить и, соответственно, отклонить. Заявку. Но все же площадки, конечно, идут во ногу со временем, и основные площадки, на которых мы работаем, они проверяют при входе в личный кабинет актуальность нашей электронной подписи. Идем дальше. По поводу электронной подписи. На сегодняшний день два основных вида существуют: обычная и облачная электронная подпись. Обычная она представлена в виде флешки, облачная. По сути, у вас нет носителя, вы осуществляете вход в личный кабинет с учетом двухфакторной идентификации, когда приходит смс, например, на ваш телефон и требуется подтвердить каждое свое действие. Лично мое предпочтение это обычная стандартная электронная подпись, поясню почему. Дело в том, что тот случай, когда вы подписываете много документов, например, подаете заявку, и у вас нет заархивированного файла, а все документы прикреплены в виде отдельных файлов. В этом случае большинство площадок, пока еще на сегодняшний день, требуют подписания каждого документа отдельно. То есть фактически нужно будет каждый раз брать телефона и подтверждать, то есть вводить соответствующий код. Но, на мой взгляд, это не совсем удобно, потому что привычнее работать, если за компьютером, то за компьютером, если с мобильным телефоном, то, соответственно, с мобильным телефоном. Но это, как говорится, на любителя. Кто-то предпочитает облачную, кто-то предпочитает стандартную подпись. Подпись нужна всегда. Подпись требуется и заказчику, и участнику. Даже те действия, которые, на наш взгляд, не подписываются электронной подписью, все равно данные отправляются, и каждое наше действие фиксируется на электронной площадке. Поговорим немного о том, какие виды закупок на сегодняшний день являются самыми распространенными. Но ну, По 44-му федеральному закону мы с вами работаем с электронными аукционами. Это самый, сейчас, самая распространенная закупка. Это конкурс, электронно открытый конкурс, электронный двухэтапный конкурс, электронный конкурс с ограниченным участием, это электронный запрос котировок, электронный запрос предложений, закрытый аукцион, электронный закрытый конкурс. Казалось бы, достаточно много закупок, такое разнообразие. В чем же отличие? И вот здесь я отмечу, что... Отличия есть, но есть и а, те элементы, которые являются схожими для некоторых видов закупок. В связи с этим, забегая вперед, отмечу, что а, сейчас активно уже обсуждается вопрос о том, что нужно закупки унифицировать, привести к некому единому знаменателю, и э, проще говоря, нужно сократить количество способов закупок. На 2021 год запланировано, что количество закупок будет всего лишь э, произойдет сокращение от 11 до 3. Останется электронный конкурс, электронный аукцион и электронный запрос котировок. Мне лично это нововведение импонирует. Я считаю, что действительно нецелесообразно такое количество закупок, целесообразно сократить количество процедур и оставить три основные закупки, которые действительно имеют различия в своей основе. Если вы со мной согласны, ставьте плюс. Если вы за то разнообразие, которое есть сейчас, ставьте минус. Это касается именно 44-го федерального закона. И данное нововведение, естественно, упростит жизнь участникам закупок. Более того, на уровне законодательства, в планах, видоизменить форму заявки, привести форму заявки к общему знаменателю и сделать определенный стандартный пакет документов. И здесь, конечно же, речь идет о том, прежде всего, что у заказчика будет меньше, меньшая возможность определенных произволов в этой части. И это нововведение мне тоже очень-очень нравится. Вообще, об этом нововведении говорили в январе текущего года, планировали уже частично его реализовать к концу 2020 года, но ввиду всем известных обстоятельств решили перенести на 2021 год. Ну а что будет дальше, мы поживем, увидим. 223 федеральный закон. Здесь немного все сложнее. 44-й федеральный закон. Закон о контрактной системе в сфере закупок товаров, работы и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 223-й федеральный закон. Закон о закупках отдельными видами юридических лиц. Ну и мы с вами знаем, что под действие 223-го федерального закона попадает достаточно большое количество организаций, покупателей, заказчиков. Это именно ООНИИ. Это и компании с государственного участия, если говорить упрощенные с частного капитала здесь же. И э, на сегодняшний день такие организации, они руководствуются положениями закона о закупках отдельных видов юридических лиц. По 223 федеральному закону тоже существует определенное количество различных видов процедур. Здесь разобраться сложнее в определенной степени чем по 44-му закону. Если способы закупок по 44-му федеральному закону все регламентированы самим законом, то 223-й федеральный закон нам дает отсылку на положение о закупках заказчика. Положение о закупках заказчика – это основной документ, который регламентирует закупочную деятельность конкретной организации покупателя. И задача этой организации прописать подробно, в каком виде, с учетом какого алгоритма будут проводиться те или иные процедуры. И вот здесь, на нашей с вами стороне, данное положение, ввиду того, что мы его изучаем, изучаем мы его, желательно, заранее, так сказать, на берегу, до участия в самой закупке. И с учетом положения закупок, с учетом закупочной документации мы принимаем решение участвовать и не участвовать в той или иной процедуре. И на этом этапе очень важно сравнить действующую документацию закупки с положением о закупках конкретного заказчика. Ввиду того, что достаточно часто этим грешат заказчики, обнаруживаются определенные несоответствия обнаруживается то, что э, закупочная документация не соответствует требованиям положения о закупках. И вот здесь, конечно же, возникает вопрос заказчику. Этот э, вопрос мы задаем, если это предусмотрено в виде запроса на разъяснение положения закупочной документации. Ну и, соответственно, уже исходим из э, того ответа, который разместил заказчик. Если вы знаете, где смотреть положение о закупках, пожалуйста, поставьте плюс. Если вы не знаете, где искать положение о закупках, поставьте минус. Если нужно продемонстрировать, я покажу. Так, есть, есть у нас минус, значит, нужно показать. Я сейчас пока перейду... На сайте Единой информационной системы. Я сейчас это все продемонстрирую. Сейчас буквально несколько секунд и включу демонстрацию рабочего стола. Смотрим мы положение о закупках на сайте единой информационной системы. Это сайт закупки.gov.ru. Так, включаю, включаю демонстрацию рабочего стола. Демонстрацию экрана. И сейчас продемонстрируем. Так, вижу, что есть демонстрация. Переходим на сайт единой информационной системы. Здесь мы с вами по большей части работаем в открытом доступе. И в данном случае, чтобы посмотреть положение о закупках, нас будет интересовать раздел планирования. Предпоследний раздел – это положение о закупке. Заказчики, которые работают с учетом требований 223 федерального закона, обязаны разместить свое положение о закупках. А положение о закупках у всех организаций разные, поэтому, когда мы э, откроем 223 федеральный закон, мы с вами найдем буквально 10 страниц. Это закон, который носит диспозитивный характер, который дает отсылку на... Положение о закупках как основной документ, который регламентирует закупочную деятельность конкретной организации. И вот здесь в разделе «Положение о закупках» в блоке планирования мы можем найти по номеру ИНН заказчика, по иным познавательным знакам положение того заказчика, в чьей закупке мы собираемся участвовать. Вот здесь обратите внимание, внизу размещены положения. Откроем, например, первое положение, подразделы его «Общая информация», «Документы положения», «Изменения журнала событий». В разделе «Документы положения» мы можем найти сам тот документ, который был сформирован заказчиком. Обращайте внимание на дату изменения, ввиду того, что есть актуальная редакция, есть неактуальная редакция, и, соответственно, нам нужна только актуальная редакция положения. Журнал событий отображает действия по этому положению, но здесь всего лишь одна запись. Но, как правило, если насилие изменения, соответственно, здесь будет много записей. Сейчас я останавливаю трансляцию и возвращаюсь к нашей презентации. По 223 федеральному закону количество закупок еще больше, чем по 44 федеральному закону. Есть те же способы закупок, которые предусмотрены и 44 федеральному закону. А у некоторых заказчиков встречаются идентичные способы осуществления выбора подрядчика, то есть поставщика, исполнителя и так далее. Идентичный 44-му федеральному закону. И есть иные способы закупок, которые совершенно не похожи на 44-й федеральный закон. Есть те виды закупок, которые, например, 44-м федеральным законом не предусмотрены. Запрос цен, редукцион, конкурентные переговоры и так далее. Причем... Казалось бы, одна и та же процедура у разных заказчиков может иметь разный алгоритм проведения. Может включать разные этапы, может включать разные особенности. Ввиду этого, как я уже уточняла, важно изучить положение закупок конкретного заказчика. А мы с вами идем дальше. Мы с вами переходим к следующему слайду. По закупкам предусмотрены определенные преимущества преимущества для отдельных видов организаций. И в частности, например, по 44 федеральному закону предусмотрены преимущества для субъектов малого предпринимательства, СМП и социально-ориентированных некоммерческих организаций. По 223 федеральному закону это закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства, МСП. Так вот, по 223 федеральному закону отдельные виды процедур предусмотрены для проведения закупок данных у субъектов малого и среднего предпринимательства. Решение об одобрении своего конкурента. Интересный вопрос. кстати, Никто мне никогда его не задавал. Я сейчас покажу данные, которые есть на электронных площадках. И я возьму Пример электронной площадки РТС. Сейчас перейду на, на сайт и затем уже включу удаленную демонстрацию. Единая информационная система. Она ведет реестр участников закупок. Единый реестр участников закупок. Вирус. Аббревиатура всегда на слуху. Также электронная площадка, она ведет реестр участников закупок, которые аккредитованы, то есть, иными словами, зарегистрированы на той или иной электронной площадке. И вот сейчас я демонстрацию экрана, мы с вами посмотрим на примере электронной площадки, где мы можем посмотреть сведения об участниках. Итак, возьмем... Площадка по 44 федеральному закону, РТС-тендер. Здесь у них в самом низу, на серой полосе есть подразделы. Мы с вами выберем поставщика, выберем, можем выбрать заказчика, здесь в принципе они а, идентичны. И нам нужен будет реестр участников закупок. Реестр заказчиков выбираем, соответственно, заказчиком, потому что, как правило, эта информация требуется для заказчиков. И вот здесь выбираем подраздел «Реестр поставщиков участников». И а, при входе в личный кабинет, ну и, соответственно, вы, зайдя по электронной подписи, сможете посмотреть общую базовую информацию по реестру. В том числе отображается решение об одобрении сделки. Отображается решение об одобрении сделки и общая информация о поставщике. Ну, кстати, раньше эта информация была открытой, сейчас перенесли в личный кабинет. Так, отключаю демонстрацию и возвращаюсь к презентации. Решение об одобрении Общая информация в открытом доступе, она доступна, поэтому вы можете в любой момент его рассмотреть. Возвращаемся мы с вами к преимуществам, которые существуют в закупках. Становились мы на преимуществах, которые предоставляются для МСП, для СМП. По 44-му закону субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные коммерческие организации, они всегда идут в паре. И в чем же заключается преимущество для таких участников? Преимущество заключается в том, что есть определенная квота, квота тех закупок, которые проводятся исключительно для участия СМП и СОНК. Вот, к слову сказать, СОНК участвует достаточно редко, поэтому основной акцент делается на субъектах малого предпринимательства. Если мы участвуем в такой закупке, необходимо быть уверенным в том, что на эту процедуру никто из других участников, которые, например, которые например, представляет крупный бизнес, на эту процедуру не зайдут. Даже если они поучаствуют в этой закупке, заказчик на этапе рассмотрения заявок, на этапе рассмотрения вторых частей заявок, проверяет информацию и отклоняет тех участников, которые не соответствуют требованиям. Соответственно. В этой части есть одно еще более интересное и весовое преимущество. А на сегодняшний день есть возможность не предоставлять на этапе заключения контракта обеспечение исполнения контракта, обеспечение гарантийных обязательств. Но для этого участнику закупок необходимо иметь определенный опыт участия в процедурах. И этот опыт должен быть отражен в реестре, в реестре, Контрактов на сайте единой информационной системы. Поставьте, пожалуйста, плюс, кто уже предоставлял опыт вместо обеспечения. Кто пока не предоставлял, ставим минус. Итак, мнение разделились. Есть уже у кого. Был опыт вместо обеспечения пока, и есть те участники, то пока еще опыт не предоставлял. Здесь, конечно же, по возможности нужно как можно скорее наработать соответствующий опыт, заключить и исполнить контракты, и соответственно, дождаться отображения информации в реестре контракта. Но сразу хочу отметить, что здесь есть свои определенные нюансы. Часть отражения опыта. Во-первых, это должно быть не менее трех контрактов. Это те контракты, которые были заключены и, соответственно, исполнены за последние три года. И они должны быть обязательно отражены в реестре контрактов. Обращайте внимание на статус контракта. Статус контрактов должен быть исполнение завершено. И вот один интересный вопрос, который мне задали на прошлой неделе, кстати, об этом написала пост в своем инстаграм. Можно ли подтвердить наличие опыта по точнее теми контрактами, по которым статус исполнения прекращен? И вот здесь важно внимательно проследить всю цепочку. По какой причине было исполнение прекращено? Если было исполнение прекращено по одностороннему отказу от исполнения контракта, то, соответственно, такими контрактами нельзя подтвердить. Если частично контракт был исполнен, то в объеме исполненных экземпляров можно подтвердить исполнение контракта. Но важно отследить всю информацию в единой информационной системе. Если статус контракта на исполнении, то здесь мы с вами оцениваем данный контракт. Бывает так, что контракт фактически уже исполнен, все документы подписаны, оплата по контракту получена. но фактически мы с вами знаем соответственно, что статус контракта на исполнение. таким контрактом нельзя подтвердить свое обеспечение, но важно связаться с заказчиком для того, чтобы заказчик фактически нажал одну кнопку, чтобы контракт перешел в статус исполнения завершено». И тогда мы сможем взять этот контракт для того, чтобы подтвердить наличие у нас опыта. Итак, частично получилось подтвердить это, так понимаю, опытом, сумму просто уменьшили. Да, такие варианты тоже возможны. И не так давно столкнулась с той ситуацией, когда... Участник закупки, правда это была 37-я статья, когда нужно было подтвердить свою добросовестность, доставил место увеличенного обеспечения исполнения контракта. Соответствующий опыт, при этом заказчик проверил его контракты и увидел, что они в статусе исполнения прекращено. Увидел, что эти контракты фактически не были исполнены. И, соответственно, контракт с таким участником э, не стал заключаться, но э, при этом сведения были направлены в реестр для включения поставщика в реестр недобросовестных поставщиков. На э, этапе рассмотрения дела в контролирующем органе было принято решение, что э, поставщик не включается в РНП, но, соответственно, по этому контракту э, дело прекращается, контракт не заключается, ввиду отсутствия обеспечения исполнения контракта. И, соответственно, участник потерял интересный для себя контракт ввиду того, что он, это и его слова не проверил статус контракта. Ну, а как было на самом деле, возможно, он действительно не проверил. Так, по поводу обеспечения гарантии. Один из трех контрактов со штрафами прислали акт, что не принимают товар. По поводу наличия штрафов. Без применения неустойков должны быть контракты. Поэтому если отражают, отражены у вас единые информационные системы, системе штрафы, то, соответственно, такой контракт мы внимания взять не можем. Заказчик его не примет. Так, будут ли к нам применимы штрафы со стороны заказчика? А, я так понимаю, что вы. Говорите про списание неустойок в текущем году. Если это не так, то поправьте меня. И вот у меня по этой теме есть отдельный слайд. Мы сейчас с вами про неустойки тоже поговорим. Это нововведение 2020 года. В текущем году предусмотрено списание неустоек. Те правила, которые применялись к списанию неустоек в 2015-2016 годах, они применяются и в текущем году. Неустойки также списываются. Но здесь важный нюанс. Он заключается в том, что нужно доказать, что действительно неисполнение... Вовремя, например, контракта, оно связано с распространением новой коронавирусной инфекции, то есть доказать причинно-следственную связь. Полученные суммы неустоек, которые начислены вследствие неисполнения обязательств в связи с возникновением обстоятельств непреодолимой силы, списываются заказчиком вне зависимости от суммы. При этом основанием и принятии решения о списании является неисполнение контрагентом обязательств по контракту в 2020 году. И вот здесь мы с вами берем во внимание письмо ВИНФИН России, ФАС России МЧС. Реквизиты вы его видите на экране. Такие суммы неустойки, они подлежат списанию. Но участнику закупок нужно обязательно доказать, что действительно не просто потому, что он вовремя не исполнил свои обязательства, а он не смог исполнить свои обязательства ввиду распространения коронавирусной инфекции. Кто проверяет в соответствии отсутствие средней в РНП по 44 федеральному закону? Оператор этой площадки или заказчик? Требуется документальное подтверждение или нет? Спасибо за вопрос. Очень актуальный на сегодняшний день. В РНП буквально всю прошлую неделю работает, потому что очень много поступает вопросов. Здесь схема следующая. На этапе, когда мы направляем нашу заявку на участие. В момент окончания срока подачи заявок со стороны оператора электронной площадки происходит проверка, есть ли участник закупок в этом реестре, если недобросовестных поставщиков. Если он там находится, то заявка его автоматически отклоняется. Заявка возвращается участнику, заказчик ее не видит. Если возникла такая ситуация, что участник закупок подавая свою заявку пока еще не находился в РНП а вот уже на этапе рассмотрения заявки сведения о нем есть в РНП такая заявка тоже будет отклонена но будет отклонена уже со стороны заказчика так как при рассмотрении заявок заказчиком происходит проверка наличия опять же сведений в РНП уже Вручную у него при рассмотрении заявок у заказчика есть определенная ссылка, по которой он переходит и проверяет, есть поставщик ВНП. Так, сейчас был у нас еще один интересный вопрос, смотрим. Контракт еще не оплачен, товар уже поставлен более месяца назад, не подписывают акты приемки, вообще никакие документы. Правомерно ли это? Нет, неправомерно ввиду того, что при приемке товара необходимо подписание соответствующих документов, потому что действительно товар со второй стороны был принят. И оплата... Если это закупка по 44-му закону, то происходит в течение 30 дней с момента подписанного акта о приемке. Если это закупка по 44-му для СМП, то в течение 15 рабочих дней. Поэтому здесь фактически наблюдается то, что товар был передан, но документально это никак не подтверждено. Здесь я рекомендую связываться с заказчиком. И настоятельно просить, чтобы они документы предоставили. Ну и параллельно уточнять, когда они, соответственно, подпишут, Если они не подписали эти документы и по какой причине нет возможности их подписать. И когда будет оплата по контракту. Итак, мы с вами сегодня разобрали основные базовые моменты части начала участия, которые прежде всего интересны тем поставщикам, которые только-только делают свои первые шаги, но и тем участникам, у которых есть определенный опыт, я считаю, что тоже занятие было полезно. Ввиду того, что мы с вами затронули и изменения, и нововведения, которые были приняты в связи именно с распространением новой коронавирусной инфекции. Сегодняшнее наше занятие подошло к завершению. Так, они не подписывают якобы потому, что изначально мы предоставили один из контрактов со штрафом. А, ну, а здесь... Желательно, конечно, с ними этот момент обговорить, в каком виде они предлагают предоставление гарантийных обязательств. Вообще, в текущем году, опять же, в связи с нововведением из-за коронавируса, возможно, не предоставление гарантийных обязательств, не установление этих требований по тем контрактам, которые были заключены, начиная с 1 июля. 2020 года такое требование действует, поэтому здесь можно им предложить такой вариант развития событий, но либо попробовать предложить вариант предоставления в ином виде обеспечения гарантийных обязательств, если им все же требуется гарантийные обязательства, и они не готовы, соответственно, принять контракты, по которым будет штраф. Но в части закона в данной ситуации заказчик действует правомерно, что они не принимают тот контракт, по которому был штаб. Так, после этого предоставили БГ. То есть здесь, соответственно, с вашей стороны все выполнено. И вы со своей стороны в части закона защищены. И, соответственно, действует только за заказчиком. Если вы в дальнейшем будете взаимодействовать с заказчиком, я рекомендую всю переписку вести по электронной почте, все а, письма сохранять. Это может быть электронная переписка, но желательно оформить ее в официальном виде. То есть, иными словами, вы а, делаете обращение у своей организации, оформляете на бланке, ставите печать в подпись и направляете в адрес заказчика. И их официальный ответ тоже нужно зафиксировать. По поводу РНП. На практике такие случаи распространены и, как правило, вас на стороне участника закупок. Если у вас есть вопрос, который вы, например, не хотите озвучивать в нашем общем чате, вы можете мне писать личные сообщения. Если есть вопросы именно по конкретной закупке, пишите в наш чат, пишите личные сообщения. С радостью вам отвечу. Посмотрю еще, какие вопросы у нас поступили. Возможно, я что-то пропустила, потому что у нас достаточно оживленная была переписка. И если что-то я упустила, то обязательно на эти вопросы отвечу. Итак, большое спасибо за внимание. Я рада, что вы так активно участвуете в наших тренингах и жду вас в четверг. В четверг у нас запланирован э, следующий наш урок на тему э, настройки эффективного мониторинга закупок. И лектор, это будет меня, но я с вами всегда на связи, лектор расскажет о том, как э, в текущих реалиях эффективно настроить поиск процедуры, на что следует обратить внимание, а также расскажет про фишки поиска. Большое спасибо за внимание, всего доброго, до свидания.